Какой же цвет кожи выбора? Ой, о, забавно-то как! Наливаем сюда винишка, потому что ты алкоголичка. Пить плохо. Ты меня поняла? Слушай меня внимательно. Пить это вредно. Даже вино не пей. Да, Брауни это медведь, который или что? Это наешь. Че, ливаем, да? Ливаем с этой катки. Я согласен с тобой. Ло на здра... Фе. Пицца. Ай. Больно вообще-то. А давай я тебя вот так ударю. Тебе приятно вообще? Вот вам, мисс. Э, немножко горечи в жизни. Вот. Говорят, перец очень хорошо волосы чистит. Э, не благодари. Картошку надо посолить. Ты мне поможешь? Ну да, естественно, я ж сюда нанимался картошка с солельщиком. Зачем же еще? Все попадало. Минус картошка, Лукашенко обиделся. А, помоги! Помоги! У меня ведро засряло, пальцы. Ай-яй-яй! О, все, я справился сами, без твоей помощи. Тебе. О, хорош! Посолил какую-то рандомную картошка. Это я себе в карман. Это я себе в карман сразу и блюдечко возьму. Валим, валим, валим, валим. Давай мне два лайка. Д два лайка, алло. Да не это. Ты что, курва, попутала что ли? Все, тихонько. Нафиг. Фух, справился. Ты заплачешь. Говорят, если помыть ним голову, будешь пахнуть огнетушителем. Я, конечно, не проверял. У меня нет огнетушителя. Помидор, мадам. Ешьте приятного. Что тебе не нравится? Сама попросила помидор. Не, ну это нормально вообще. А ну-ка, ну-ка, дай-ка мне как-нибудь вот так. О, а? э, эть, эть. Я не могу схватиться. Я, конечно, люблю равнины, но горы, как по мне, намного захватывающие. Ладно, может... Это просто левая не, небольшая. Может, тут правая побольше есть. Ты там это капусту ешь, и оно вырастет. Я тебя отвечаю. Где перец? Алло, алло, алло, соль, соль, соль. Это... А что с моим пальцем? Твою мышь, что происходит? Где перец? Я не вижу перец, вижу. Тихо. Да что происходит? Я зацепился. Где перец? Алло. Я не вижу перца. Ролтон высокого качества, дорогая цена. Спичек нет, да ладно. У меня там есть своя спичка. Она, знаешь, какая горячая иногда. Временами бывает. Тут как-то это неудобно, слишком много мешающий. Да, такое происходит-то. Свечка вылетела. Ой. Дин улетел. <смех> не благодари. А, что, что тебе не нравится? Все, хорошо. Тихо. Ну, будет без... <смех> не, не благодари. Ага, вот. На тебе <смех> Зашел полностью в контакт Что? Поехали, вот тебе Эксклюзивный премиум. Ой, он улетел куда-то Он такой сильный Да куда что происходит? Ты любишь шуши? Я не люблю шуши Я не ел шуши Мне глисты не нужны, спасибо Давай я тебе налью вот этого Непонятного вкуснейшего Напитка только он может быть тут со вкусом Гарри Поттера, так что ты это аккуратно Но я тебя предупредил Тут ты рукожоп Может это конечно я рукожоп Но это вряд ли, это очень вряд ли Потому что я же это спец Подожди, пожалуйста Алло я сейчас хочу кого-то ударить. <с2> ты лучше, поберегись. Взяла. Все, ты довольна. А, мне еще надо это. Суша. Суша. Да ты чего? Это, не злись. Я вторую хотел взять. Что тебе не понравилось вообще? Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мой плейлист. Попробуем. Давай. Ударь.